Все-таки хорошо, что мы есть друг у друга. Ты только представь, меня нет, ты сидишь один и поговорит не с кем. А ты где? А меня нет.